Уважаемые друзья, начина... продолжаем изучать технику бокса. Давайте сегодня поизучаем защитные действия. Защитные действия с так называемым вышагиванием правой ногой. Из боевой стойки ноги находятся в боевой стойке. правой ногой делаем вышагивание. Левая нога остается стойкой. Вот это движение. То есть это называется шаг назад или вышагивание. Вернее, даже не шаг назад, а именно вышагивание правой ногой назад. Вот оно, самая, самая простейшая защита в боксе – это разрыв дистанции. То есть за счет вышагивания чуть голову от противника на дальнюю дистанцию убираем. Защищаем. Можно чуть добавить э, движение спиной. Отклон спиной с вышагиванием. То есть правой ногой шаг и чуть спиной отклон. Так называемая оттяжка. Чуть оттянуться. Оттяжка, такой же аргон боксерский. Чуть с оттяжкой. Оп, движение такое. Просто шаг назад. Или вышагни с оттяжкой, с отклоном. Оп, движение такое. Раз. Также можно сделать защиту подставка плеча. Левым плечом укрываемся как, как щитом от удара противника. Также с вышагнем правой ногой. Оп, плечо подставил. Руки на плечо подставил. Вот такой защитное действие. Или защитное действие подставка правой ладони. Раскрываем правый кулак, под, подбородку ставим. Также с вышагнем. Смягчаем удар. Идет удар противника и ловим удар противника как на лапу, на ладонь. Движение такое. Правую ладонь подставил. Движение. Такое движение. Смешай. Еще раз. Шаг назад с отклоном, оттяжка. Подставка плеча или подставка правой ладони. Также можно с вышагом сделать отбивы передней рукой. Сверху вниз или снизу вверх такой блок. Сбиваем удар противника рукой впереди то же самое с вышагингом. раз, в момент вышагивания, сверху вниз, удар противника сбил перед рукой. Раз. Или наоборот, сверху вниз. Оп. Движение такое. Оп. Все эти действия, еще раз, вот сбоку показываю, левая нога остается в стойке, правой ногой небольшой шаг делаем назад. Оп. Движение. Спиной, отклон, оттяжка, плечо подставил, укрылся, правую ладонь подставил. Или отбив передней рукой, сверху вниз. Или сверху вниз, или снизу вверх. Еще раз. Вот движение такое. Шаг назад. Оттяжка спиной, отклон. Плечо подставил. Правую ладонь. Или отбив передней рукой. Снизу вверх. Или сверху вниз. Все эти действия делаем с небольшим шагом правой ногой назад. Это вы шаги. Вот такие небольшие защитные действия сегодня мы с вами Изучили. Приходите в наш зал, Пушкинский район, поселок Черкизова, зал бокса «Чемпион», улица «Озерная-2». Также у нас есть зал бокса в Ргутисе, в университете туризма и сервиса, улица Главная, 99, адрес. Так что мы вас ждем. До встречи. Спасибо. Пока.